саламу На этом уроке мы с вами пройдем Суру Аля Адият, Мчащиеся. Суру аля Адият, Мчащиеся, номер суры 100 количество аятов. 11. Количество аятов. 11. «Ауузу билляхи. Мина шайтони раджим Бисмилляхи рахмани рахим Аллах, Субхану ва клянется и говорит «Валь ади яти. -а -я, «Я клянусь, я клянусь скачущими». Запыхаясь, которые скачут и запыхаются. Кони валя адият, которые мчатся, которые скачут, добха, которые запыхаются. Валя адияти до клянусь, скачущими, запыхаясь: валя адияти это клятва. Вау, потому что впереди вау это клятвенная буква. И после нее приходит имя Исам, который будет заканчиваться на Кясуру. Почему? Потому что впереди клятвенная буква. Запомните, клятвенная буква, если после нее приходит Исам, он будет заканчиваться на Кясуру. Валяадиати, вальфаджари, валяялин, ватури, ватини, валлахи. Валядияти. Это значит, я клянусь скачущими. Я клянусь скачущими. Аллах суспанута клянется лошадьми, клянется теми, кто скачут, запыхаясь. Фальмурияти. Пальмурияти кодха. Фа это как И переводится. Фа это как И. Она будет во многих, во многих здесь аятах приходить. Фа. Фа это как И. И. Или, а также, Аллах, вначале поклялся скачующими, которые запыхаются, а также говорит фальмурияти, хадаха, они выбивают искры своими копытами, что там, где они скачут, аж искры летят. Фальмурияти кадаха, Фальмурияти кадха. Означает, что я клянусь, я клянусь также выбивающими искры. Фальмурияти кадха. И также выбивающими искры. Фальмурияти кадха. Те, которые и теми, которые выбивают искры мурият, они выбивают кадха искры. Фаль -мугайрати". Опять Аллах спан говорит. И также фаль субха. Мугейрат это те, которые нападают внезапно Мугейрат. А субха это собх утром на заре. И также я клянусь теми, которые нападают на заре. Фальмугейрати субха. Клянусь нападающими на заре внезапно. Фальмугейрати субха. Значит, фа мы сказали это как и. На заре. Нападающими внезапно на заре. Аль-Мухайрат. Аль и Субха. Субх – это утро. Заря. Субх – утро. Заря. Фа-Асар-Набихи. на Опять Фа – это И. Фа здесь как И. И поднимающими при этом пыль. Нако это пыль. Нако пыль. И поднимающими при этом пыль. Фаасарна. Фасарна бихи. Нака. То есть они скачут, запыхаясь, нападают и выбивают искры. И поднимаются при этом пыль. Фасарна бихи. Нака. пыль. Нако он пыль. Фасарна Нака. Фа атарна бихи Фа это как и. Атарна бихи поднимают этим самым накаон. Накаон это пыль. Накаон пыль. Поднимающими пыль. А также они дальше фаласатана. И они фаласатана бихи. Джама. И они врываются. Васат в гущу в центр по и они врываются со всадниками со своими в гущу джама они врываются в гущу джамалахфалосата на беги джама в гущу врага и врывающимися со всадниками в гущу врага васатна фа это как и Васатана бихи джамма, Значит, они врываются со своими всадниками в гущу врага. Ля илля хайллаллах. Ля ила хайлах. Инналь Инсана. Поистине, аль-инсан, человек, лироб бихи по отношению к своему Господу. Лякануд. Лякянуд, он неблагодарный. Инналь-Инсана лироб бихи Лякянуд, поистине человек, по отношению к своему, Господу, неблагодарен, Он неблагодарен. Здесь Аллах Супану В начале, смотрите, в начале первого аята Аллах Супан клялся лошадьми. Те, которые э, скачут, вне, э, скачут, запыхаясь, врываются в гущу врагов, выбивают искры из-под копыт и поднимают тучи пыли. И потом Аллах спа говорит, «Инна, поистине, человек, алинсан, лироббеги лякянут». Непременно. Вот это «лям» – это тоже усиление. Усиливающее значение, усиливающее смысл. Лякянут. Неблагодарен. Конкретно он неблагодарный человек. По отношению к своему Господу. Инна линсан али робби ги лякянут. Инна и Они усиливают. Усиливают слово. Поистине человек. По отношению к своему Господу. Непременно. Конкретно. Неблагодарен. Поистине человек в отношении своего Господа не неблагодарен. Инналь-инсана ли робби. Ляканут. Инна это поистине. Инна поистине. Если после Инна приходит Исам, то этот Исам будет заканчиваться на фатху. Инналь-Инсана. Никогда не прочитаете вы, никогда вы не найдете Ин-Инсану Инна или Инналь-Инсани. Потому что «инна», она влияет на следующее слово «инсана». «Инна Аллаха, аля инкадир инналь инсана инсана, Значит, «инсан» — это человек. «Лироббихи» — по отношению к своему Господу. «Ли», «Ли» — ли это по отношению к кому-то. «Робб» роб это Господь. «Ги» — его, по отношению к... К его Господу или к своему Господу. Ли Робби. Непременно неблагодарен. Конкретно неблагодарен. Ля Кянуд. Кянуд – это неблагодарный. Впереди усиливающая частица еще стоит. Лям усиливает это слово. Неблагодарен он. Этот человек по отношению к своему Господу. Инналь инсана ля Робби. кануд Далее, ва аля далика, лешахид, ва иннаху, аля ля лешахид. Здесь опять тоже инна встречается. Вау, вы уже знаете. Ва то есть как переводится как и, ва И опять «поистине он, «гу» – это он, местоимение духу. Дамир. Иннаху аля далика ля шахид". Опять здесь лям еще приходит усиливающий. Шахид можно было сказать. Можно было сказать просто. Вахуа хуа аля далика шагид. Но Аллах усиливает свое предложение. Вставляет сюда инна. И еще лям приводит. Ва иннаху аля далика ля шахид. Можно было сказать Вахуа аля далика шахит. Или можно было сказать Вахуа аля далика Или можно было сказать, Ваиннаху аля далика шахит. Но Аллах спонтоле, усиливает и усиливает, и усиливает, и говорит: Ваиннаху, аля далика, ля шахид. И он является тому свидетелем. Вот здесь толкователи раз, разногласят, кто он? Некоторые говорят, Аллах, Субханава Тааля, и поистине Аллах, «свидетелем является этому, аля лешаид ля непременный свидетель». Потому что Аллах, Субханава знает о каждой вещи. И он свидетелем является всему. <говорит> а также можно сказать, что сам человек является этому свидетелем. Что он неблагодарен по отношению к своему Господу, человек сам является свидетелем. Сам же против себя будет свидетельствовать судный день. И его органы будут свидетельствовать против него самого. И он является тому свидетелем. Значит, во иннаху, во иннаху але далика. Лешает, во иннаху здесь. Мы можем сказать, и поистине он, Аллах, а также можно сказать, иннаху, это и поистине он, этот человек, аля далика, этому всему, лешахид, непременный свидетель. Непременный свидетель. Сам будет, либо Аллах будет свидетелем, либо сам человек будет свидетельствовать против себя. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٍ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ И поистине он لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ Опять смотрите лям и инна усиливающие две частицы усиливающие два фактора усиливают предложение وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ <لَشَدِيد> Поистине этот человек и поистине человек Любовь по отношению к богатству хайер, который к благу, он страстен, испытывает сильную страсть, шадит, очень сильно, сильно, сильно он хочет эту страсть, это богатство заполучить, и он любит, любовь к хайер, то есть хуб – это любовь. Хуббун это любовь отсюда происходит слово хабиб хабиб любимчик любимый или хабиба любимая Хуббун это любовь ва ли хайри хайр любовь к богатству любовь к всему благу для шадид испытывают конкретную страсть шадид сильно, очень сильно желает заполучить. И поистине он своей любви к богатству страстен. Очень страстен. Как мы проходили в прошлых сурах, что действительно там человека увлекает любовь к приумножению. И что человек, чем больше он взрослеет, достигает старости, однако его любовь к этой дуне и любовь к долгим годам жизни наоборот, увеличивается. И вот здесь тоже ляшадит он очень хочет богатства. Он очень страстно желает богатства. Войннаху Ляхубиль хайри Ляшадид. Ляшадид это Непременно испытывает страсть. «Ва иннаху ли хуббил хайри ля шадид. Значит, «ва иннаху» и «поистине он». «Ва иннаху». «Ли хуббил хайри» – «хуббун» – это «любовь». «Аль хайр» – «к богатству». «В любви к богатству». «Ли хуббил хайр» – «к хайр Испытывает сильную страсть. Испытывает сильную страсть. Афаля аламу. Аллах супану здесь спрашивает. Афаля яламу. Вот это А? Впереди стоит А, это вопросительное. Афаля, а разве он? Афаля я аляму, разве он не знает? Аллах суспанта спрашивает, а разве он не знает? И да, когда Будут перевернуты. Будет перевернуто все то, что в могилах. кубур. Когда будет перевернуто все то, что в могилах находится. Афаляя и да сирамафил, кубур. Разве он не знает, что когда будет перевернуто то, что в могилах? То есть судный день. Наступает судный день. И земля переворачивает все. Все то, что было в ней закопано, все тела, а также все сокровища, или еще что-то было в ней, все скрыто, земля все перевернет. И она все освободится от всей этой ноши. А я ида кубур. Разве он, этот человек, не знает, что когда будет перевернуто то, что в могилах? Кубур, кабр. Афалайя аламу. Ида, кубур. Мафилкубур. Афалай яаламу. Это разве он не знает? Афалай яаламу. А разве он не знает? Афалай я аляму. Ида буасира. Когда будет перевернуто? Буасира? Переворачивать. Буасира. Переворачивать будет перевернуто и да все то что в могилах Мафилькубури, кубури все то что в могилах афалай альму и да будет Рама кубур вахус мафис судур и будет обнаружено то что было в грудях разве он не знает об этом Вахусыла мафис судур, и та же самое будет обнаружено, что из земли все будет вытащено. И то, что в грудях у нас, все тайны, все мысли потайные, все это будет обнаружено. Вахусыла мафис судур. Садр, судур, груди. Вахусылля мафис судур, и будет обнаружено то, что было в грудях. Хусыля, вахуссыля, и будет обнаружено. То, что физ судур, в грудях. То, что было в грудях. То, что было в грудях. Содрун судур. Содрун судур. Инна роббахум. Опять инна. Аллах спонталя опять поистине. Опять говорит поистине. Роббахум. Их Господь. бегим А не их. о а этих людях. Яума и вин в этот день, судный день, Ля Хабир, Хабир непременно будет осведомлен. Лям это опять усиление, инна и лям это усиливающие частицы. Такит усиление. Хабир это осведомлен Аллах а Ля Хабир конкретно непременно осведомлен. Знает о каждой вещи. Инна гум. Если имя, мы сказали, после инна приходит, то оно будет заканчиваться на фатху. Иннаробба, робба. Гум это местоимение, это гум. Их, Господь. Иннаробба робба гум. О них. О этих людях. Я Яума идин. В тот день, судный день, Лахабир непременно будет осведомлен. Поистине Господь о них в тот день будет осведомлен. Инна роббахум бихим. Яума идил лахабир. Инна роббахум. Мы сказали инна поистине. Роббахум. Их Господь. Роббахум. Это их Господь. Бихим них беим о них я ума и в тот день я ума ивин в тот день ляхабир осведомлен и бихим я ума иильля хабир клянусь скачущими запыхаясь и клянусь выбивающими искры а также клянусь нападающими на заре внезапно и поднимающими при этом пыль и врывающимися со всадниками в гущу врага. Поистине, человек в отношении своего Господа неблагодарен, и он является тому свидетелем. И поистине, он в своей любви к богатству страстен, а разве он не знает, что когда будет перевернуто то, что в могилах, и будет обнаружено то, что было в грудях? Поистине их Господь о них в тот день будет осведомлен. Субханакаллахума, ашхадуаллайха илля анта. أستغفرك وأتوب إليك